Если бы мне сказали, придумай сам себе жизнь, то я бы придумал ее полный ошибок. Но высшая сила как-то все время меня поправляла. Каким-то ударом, каким-то несчастьем, или каким-то открытием, или еще чем-то, все время поправляла, поправляла, поправляла, поправляла. И, я, и жизнь получилась не такой, какую бы я построил. Но когда сейчас я оглядываюсь, я могу только благодарить Бога. Я не мог бы придумать лучше.